Ты слышал, этот Иисус из Назарета должен прийти в наш город. Люди верят, что он пророк. Да, да, люди много чего болтают, когда им делать нечего. Что доброго может быть из Назарета? Так ты не веришь, что он пророк? Нет. Может, ты и прав. Конечно, прав. И все-таки я хотел бы познакомиться с ним и услышать, как он толкует слово Божие. Кроме того, говорят, что он творит чудеса. В этом человеке есть что-то особенное. Возможно, но сегодня многие утверждают, что они пророки. Да, нужно быть осторожным. Есть много шарлатанов. Может быть, Иисус один из них. Нафанаил, до встречи. Я иду в синагогу. А вот и я. Мир тебе, Гершон. Мир тебе, Симон. Я принес десятину от зерна и масла, которые я продал. А от этого еще одну пятую часть, как полагается. Восемь сребреников и еще три медика. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь медики. Один, два, три. Да, Три, я засвидетельствую, что ты отдал все, что положено. А это от моей жены, из нашего сада. Трава она выращивает сама. А, тмин, укроп, сушеные травы. Ха, Симон, если все были такими, как ты. Видишь ли, я не хочу быть должником у нашего Господа. Всем, что мы имеем, мы обязаны только ему и должны благодарить его. Ты прав. Если хочешь знать мое мнение, дорогой Гершон, тот, кто соблюдает закон Господа, так как ему удобно, не соблюдает его вообще. Ты как будто прочитал мои мысли. Эй, Яков, отнеси это на склад. Я рад, что мы думаем одинаково. Гершон, а ты пойдешь на собрание? Конечно. Ты заканчивай, нам скоро идти. Ты уже слышал? Этот проповедник направляется к нам? Иисус из Назарета? Да, сегодня утром на рынке говорили об этом. Интересно, правда ли, что люди рассказывают о нем? Говорят, он пророк и объясняет святое Описание, как никто другой. И к тому же творит чудеса. Да, насчет чудес я тоже слышал, но мне в это что-то не верится. Очень хотелось бы узнать, что он за человек. Э, Гершон, как ты думаешь, может быть, мне пригласить его в свой дом? А почему бы и нет? Но я хотел бы, чтобы и ты на Фанаил были при этом. Ну, хорошая мысль. Я скажу ему, хорошо? Договорились. <связь> Эй, Авид, не хочешь женской ласки? У меня полно работы. Любовь придаст тебе силы. В другой раз. <связь> Эй, папуля, у меня такое уютное гнездышко. Да не убегай же ты от меня. Тебе будет Хорошо. Не старайся, малышка, на нем не заработаешь Он просто хозяйчье благочестие А по виду нормальный мужчина О, Смотрите Откуда они? Я их раньше не видала Может, ты знаешь их? Простите, вы Иисус из Назарета? Вы правы. А со мной и мои братья и сестры. Тоже из Назарета? Нет. Они из Капернаума и многих других мест. Все, кто покорны Господу, мои братья и сестры. Меня зовут Симон. Я служу Господу всеми силами. Я приглашаю тебя, учитель, к себе на вечернюю трапезу. Сегодня вечером я... И я с радостью принимаю твое приглашение. Я приду с двумя-тремя спутниками, можно? Безусловно. Будут еще и мои друзья из синагоги. Пусть он скажет тебе, где живет. Его зовут Симон. Симон, где ты живешь? Совсем рядом. Первый дом за этим углом. Очень хорошо. Мы придем после захода солнца. Мир тебе. И тебе, мир. Кто это был? Это был Иисус. Что происходит? Зачем ты это достала? Это Иисусу. Кому? Пророку. Ты думаешь, Он возьмет от тебя что-нибудь? Кроме того, это все, что у тебя есть, ты не должна это отдавать. Неужели тебе не жалко? Для него нет. Но почему? Ты же его впервые в жизни увидела. Он не такой. Он не такой, как все. Послушай меня, послушай. Он такой же мужчина, как и все остальные. Им всем нужно только одно. Ты очень ошибаешься. Когда я его увидела, я задумалась, кто я. И кем бы я могла стать в этой жизни? Да. Тебе поздновато думать об этом, дорогая. Твой удел продавать себя. Нет. Я смогу измениться. Да. А, я поняла. Ты влюбилась. О, боже. Это самое страшное, что может с нами произойти. Значит, ты хочешь снова его увидеть. Когда же? Сегодня. Сегодня. Он идет к Симону Фарисею. Ты собираешься пойти туда? Да. Ты сошла с ума. Только такой шлюхи, как ты, там, и не хватает. Давай, давай, не копайся, принеси еще хлеба. Пряности достаточно. Ты же лук не порезала, поторопись. Нам нужно спросить, как он понимает Писание. Пророков у нас сейчас много. И принеси еще дров. Я бы хотел узнать насчет чудес. Я тоже, скоро мы все узнаем. Надо понаблюдать за ним и задать больше вопросов. Ты прав, Гершон. Идет, идет, идет, идет. Да, да вот он написан. пропустите, он пропустите. Пропустите. тебе войди в мой дом, учитель, и вы тоже, прошу вас, прошу. тебе здесь. Я тебе здесь. Я тебе здесь. Я тебе Я Воистину так, Я Садись, учитель. Устраивайся поудобнее. Это правда, что здесь пророк из Назарета? Да, да, он в гостях у Симона. Только что вошел. А правда, что он совершает чудеса? Он совершает их только тогда, когда это не действительно. Необходимо. Я видел это своими глазами в Наине. Ой. Он подошел к городским воротам Навстречу ему Целые процессы Выносили покойника И знаете, что он сделал? Ты говорил что... Он внимательно посмотрел на покойного Подошел к носилкам И сказал Встань Встань а? И так несколько раз Встань Приказываю тебе Выдумки Это не выдумки Я сам это видел И что произошло дальше? Мертвый встал Ужил и заговорил. Мой, Ой, я рыжу, я не не Наш Господь не оставил нас. Он с нами, со своим народом. Пропустите меня, пропустите меня, пропустите меня. Что тебе здесь нужно, шлюха? Ее нельзя пускать к нему. Убирайся, здесь тебе нечего делать. Бесты же, ты позоришь всех нас, пошла вон. Стой, нечестивая. Убирайся отсюда. Пожалуйста, Иисус из Назарета, он у вас в гостях. А тебе какое дело? Мне нужно к нему. Непременно. У меня для него подарок. Вот, видите? Сосуд с миром. Пропустите меня. Не прикасайся ко мне. Куда ты пошла? Как тебе не стыдно? И каждый толкует закон, как ему нравится. Учитель. Симон, выгони ее. Не надо. Она же нечистая. Прогони ее. Смотрите, он позволяет ей мазать маслом свои ноги. Кто чист, с такими делами не имеет. Он разрешает ей прикасаться к себе возмутительно. Если бы он был пророк, он бы знал, что это Симон, он... женщина. Симон, я хочу тебе кое-что сказать. Выслушай меня. Говори, учитель. Я слушаю. У человека было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Оба не имели денег, чтобы с ним рассчитаться, Подумав, он решил простить долги обоим должникам. Скажи-ка, Симон, по-твоему, кто будет любить его больше? Тот, по-моему, которому он больше простил. Mm -hmm. Ты прав. Посмотри на нее. Я пришел в твой дом, а ты даже воды мне не предложил, чтобы я мог ноги омыть. А она слезами облила их и отерла своими волосами. Ты не поцеловал меня, а она, с тех пор, как я пришел, целует мои ноги. Ты головы мне маслом не помазала, она миром помазала мне ноги. Поэтому я говорю, ей простятся все грехи. В своем сердце ты чиста, а кто мало любит, тому мало простится. Нет на тебе греха, <сосвязь> прощает грехи только Бог. Кто он такой? Как он смеет говорить от имени Бога? Твоя вера спасла тебя. Ступай с миром. Если хотите взять мои вещи, то берите. Не спеши, подумай еще. Мы не можем так поступать. Нет, нет, нет, нет, они мне больше не нужны. Ну, ты хотя бы спросила, куда он идет. Это не важно, я иду с ним. А на что ты будешь жить? Ты не сможешь заниматься тем, чем занималась раньше. А жить ты надо. А его ученики, ведь они могут воспротивиться этому. Если он согласится, они не будут возражать. Пойдем все вместе... И для нас начнется совсем другая жизнь. Мне поздно начинать новую жизнь. А вот малышки стоит подумать. Я боюсь. И зря. Зря. Пойдем, подождем его на улице. А если он не придет, он что придет? придет? Я точно знаю. А откуда ты это знаешь? Просто знаю. Мне возмущает то, что он вчера сделал. Смотрите, вот он идет. Он не пророк. Конечно, нет. Скорее, богохульник. Можете не сомневаться, он придет. Вот он. Счастливо. Прощай. Счастья Прости. тебе. Вы возьмете меня с собой, Иисус? Мир тебе. Присоединяйся к нам. Иди с нами, сестра. Пошли с нами.